здравствуйте друзья все что расскажу дальше это просто все предположение личное мнение имхо и вообще просто рассуждение и это рассуждение на тему кому выгодно распространение коронавируса я не в том плане что выгода она всегда порождает действие вопрос может быть наоборот случилось какое-то действие и оно по воле случая оказалось кому-то выгодно Понимаете? Потому что не всегда, например, раз, э, войны развязываются с целью, например, достичь какой-то выгоды. Да, кем-то они развязываются, чтобы выгоды достичь. А кто-то просто использует эту ситуацию. То есть он выгоды не планировался достигать, войны не развязывал, но использует чужую войну, например, э, для достижения собственных целей. Так вот здесь любые тяжелые ситуации, они всегда кому-то бывают выгодны. Здесь такая поговорка «Кому война, а кому мать родная». Вот кому может оказаться, неважно по какой причине это появилось, вот такое распространение коронавируса и связанное с ним омоложение населения? Кому? Ну, самое первое, что напрашивается, это, конечно, государством с высоким уровнем социальных гарантий перед населением, в которых огромное количество людей пожилого, и старого возраста. Вот удивительно, казалось бы, да, государства, которые заботятся о своих стариках, которые делают для них много, у них есть льготы, субсидии, пенсии и так далее, какие-то привилегии, и этим государствам выгодно, да, чтобы этих стариков стало меньше. Но это вот на самом деле так, потому что государства эти имеют очень большую нагрузку на бюджет, связанную именно с этими социальными гарантиями. И даже если эти государства заботятся о своих стариках, но если быть объективным и материалистичным таким, да, циничным человеком, то нельзя не отметить, что для бюджета это, конечно, облегчение. Да, это цинично, я понимаю, это не мое мнение, я констатирую просто факт, как он есть. Второе. Кому бы это могло быть выгодно? Вот здесь уже я говорю «могло быть выгодно», в том плане, что это могло быть первопричиной. но я рассматриваю только следствие. это уже конспирологическая теория. Ну, например, так называемая мировая закулиса или мировое правительство. Почему им это выгодно? Ну, Одна из концепций – это то, что у них есть некая теория золотого миллиарда, то есть огромное количество людей живет на Земле по мнению э сторонников золотого миллиарда, эти люди просто небо коптят, расходуют ресурсы, они, в общем-то, не нужны. Есть элита, больше около 100 миллионов, где-то так считают они. И нужен еще примерно миллиард людей, чтобы обслуживать инфраструктуру для этих 100 миллионов. Или даже меньшего количества. Такой вот элиты. Остальные люди, для них биологический мусор. Я говорю, что это конспирологическая теория понимаете, то есть просто рассуждаем, и, конечно, этот обслуживающий персонал, он какой должен быть, он должен быть не особо умный, молодой, вот, э старики, в общем-то, не нужны, места в этой теории нету, лучше, чтобы люди вообще не старели, чтобы у них было просто заложена некая программа, живут они там до 30 лет, до 40, а потом умирают, все, а смену приходят им другие. И, конечно, такой механизм регулирования возраста, как, например, вирус, который поражает людей определенного возраста, ну, прямо крутая тема вообще. То есть у элиты, предположим, будет вакцинация от этого вируса, а остальные будут по умолчанию этим вирусом инфицироваться и не будут выживать. А для того, чтобы у них никакого шанса не было к этому вирусу приобрести серьезный иммунитет, они еще и с самого рождения должны быть инфицированы, например, вирусом HIV. Вот. Чтобы, когда подходит определенный срок, срабатывал, запускался коронавирус, он бы запускал двухсторонний вирус. условно говоря, организм был бы ослаблен, и иммунитет сразу бы падал, присоединялись бы сторонние инфекции, вирус дефицит человека брал бы вверх, начинался бы спид, и человек умирал. Все, быстро мгновенно, до пневмонии с двухсторонняя, 2-3 дня человек умрет. Все. Вот такой вот фактор регулировки. Интересный да, такой момент может быть. Я говорю, это в порядке бреда. Еще раз говорю. Не, не пишите мне потом в, в комментариях, что автор там с ума сошел. Это для рассуждения. И мой. еще, ну, это вообще уже э, радикалистическая такая как бы тема, тоже конспирологическая. Есть э, э, теория что существуют некие группы людей, причем элита уже другого плана, то есть элита научная по типу общества, там, значит, иллюминатов, в мы видим часто фильмы, да, во плане теории самозаговора, вот, такие, это в основном элита из науки, из искусства и так далее, которые рассуждают и говорят о том, что мир зашел в тупик, что те модели существования человеческого общества, которые есть сейчас, и социологические модели, и общественные, нравственные, морально-этические, экономические, политические, они устарели, они законсервировались, и они ведут развитие человечества в тупик. Нужен какой-то глобальный катаклизм и перераспределение ресурсов, перераспределение всего для того, чтобы показать, что модель, такая, которая существует сейчас, она устарела и требует радикального изменения. То есть нужно, как говорили в свое время в песне пели, вернее, весь мир мы разрушим до основания, а затем мы наш мы новый мир построим. Вот так вот. Там про другое совсем было, да, там насилие мир, и кто был ничем, тот станет всем, здесь все не так. Но здесь разрушить старый мир, и на основании его построить новый. Эти люди, они хотят радикальных каких-то катаклизмов, они э, хотят, предположим, ядерной войны, которая может, ну, скажем так, омолодить все человечество и перестроить всю социальную инфраструктуру. Правда, придется начинать чуть ли не сам в нуля, но останутся только самые ценные, самые умные, которые построят все заново. Вот. Потому что э, паразиты общества, такие как э, ну, политики, например, они станут абсолютно не нужны. Э, не ста, станут не нужны миллионеры и всякие вот эти вот люди. Потому что они ничего ценного не принесут в тот мир, который должен будет начаться строить с нуля. Там не нужны будут эти деньги, там не нужны будет э, властные полномочия, там важны будут личные качества можно будет начинать строить мир по новой науке, новый мир. Вот. Поэтому что к этому привести? Может, глобальные какие-то войны, глобальные катаклизмы, падение метеорит, еллунгстоунский, вулкан и так далее, цунами, неважно. А вот здесь вот получается просто колоссальная такая передряга, потрясение, которое может изменить в корне все. Да? Вот такая вот пандемия, которая вообще может просто взбудоражить абсолютно население всей планеты. Даже войны такого сделать не могли, что, что происходит сейчас. Со времен Второй мировой войны не было ни одного события, которое настолько глобально потрясло бы весь мир. Может, не настолько сильно, как война, но то, чтобы так охвачен был весь мир, такого еще не было. Ну вот, собственно говоря, три версии две последние, кому это могло бы быть выгодно, а первое, кому это на самом деле выгодно? Государствам всем на самом деле это выгодно. Вот если бы умирало молодое население, это невыгодно ни одному государству было бы. Когда умирает старое население, государством, к сожалению, как это не цинично звучит, это выгодно, и в этом, собственно говоря, большая проблема на самом деле. Потому что сколько бы ни говорили о толерантности, например, например о, об ответственности социальной перед какими-то группами людей. На самом деле не все люди, стоящие у власти, искренне так думают. А часто мы видим, что у власти стоят наиболее циничные люди. И за их словами кроется только ложь. На самом деле они очень часто передергивают и такая ситуация для них может оказаться интересной. Но это только предположение на самом деле. Ну ладно, друзья, до встречи. Донатьте обязательно по ссылкам, которые находятся под материалом. Подписывайтесь на мои каналы. Буду делать для вас новые интересные ресурсы. И Обязательно обсуждайте, оставляйте несколько комментариев. Поболтаем на эту тему.